Компания в этом году 50 лет, это говорит о том, что компания надежная, легальная да, и а, с уверенностью можно говорить, что это тот вид бизнеса в интернете, который можно назвать действительно честным. Да. За 50 лет своей истории компании не было ни одного случая, чтобы она что-то не выплатила там, человеку, кому она должна была выплатить. Да. Поэтому это да, действительно уникальный честный бизнес, который мы можем развивать сейчас через интернет это еще раз повторюсь слово уникальный да, бизнес без вложений. Ну, я не знаю сейчас конечно много сетевых компаний да, в которых тоже примерно одинаковые маркетинг-планы, да, но бывает трудный я так называю трудный продукт. Да. здесь все по простому опять же да, очень классный продукт, очень простой и действительно можно без вложений построить свой бизнес. Обучение здесь тоже бесплатное, и работать можно как офлайн, так и онлайн удаленно. Да? То есть у нас есть девчонки и команды, которые работают а вживую, встречаются в офисах, да? а есть те, с кем мы даже ни разу еще в жизни не виделись. Поэтому такой, тут столько вариантов вашего развития, да, сколько вы сами только пожелаете прежде чем перейти к сути до да, самого вообще сути проекта я всегда спрашиваю вот, сами у себя да сейчас спросите сами подумайте какие у вас мечты и сколько они стоят потому что ну мечтать о том чтобы там жить в море и ездить на Феррари каком нибудь да это одно а другое дело действительно ли вы можете за свою жизнь вот сколько вам осталось, да, так сказать, грубо говоря, может быть, я скажу, да, но действительно это же так, правильно? Кому-то сейчас 30 лет, кому-то 40, кому-то 60. И есть, есть ли у вас возможность сейчас, работы на той работе, где вы работаете, или, может быть, вы не работаете, да, то есть имея те возможности, которые у вас сейчас есть, помимо компании Reflame, если у вас возможность эти мечты исполнить? Есть ли у вас альтернативы, чтобы ваши мечты исполнить? У кого-то разные у всех да, мечты. У кого-то мечта кредит закрыть там, за автомобиль, у кого-то мечта расплатиться с ипотекой, кто-то мечтает давно в отпуск на море съездить, детей отвезти. Да? Кто-то кто мечтает о большем, да? кто-то хочет переехать в более просторную квартиру или в свой дом. Кто-то уже думает там, образование детям дать. Да? То есть у каждого свои мечты. Но один вопрос, который всегда объединяет все вышесказанное, да, это сколько это все стоит, и есть ли у вас альтернатива вашей мечты реализовать, имея то, что вы сейчас имеете. То есть работая на той работе, где вы работаете, да, иметь те возможности, которые вы имеете. Обычно, когда человек никогда об этом не задумывался, никогда не считал, сколько стоит его мечта, да, и если он честно себе в этом признается и начнет считать, он попадает в ступор. Потому что реально, работая на обычной государственной работе со средней зарплатой 30 тысяч, да, ну, нереально переехать, там, например, опять же, к дому у моря, да, купить за наличные деньги нормальный, хороший автомобиль, а не Ладу Калину, например, да, ну, не в обиду к владельцам Лады Калина, да, конечно, я сейчас говорю, но просто.. Посмотрите вот сами на автомобили, которые стоят у вашего дома. А Почему-то большинство из них иномарки. Да, очень редко кто покупает российские автомобили, потому что хочется комфорта, хочется <laughs> лучшего, да. и это нормальное желание людей. Вот, поэтому опять же все сводится к тому, есть ли у вас альтернатива да, исполнить все ваши мечты. Ну и я не просто так, естественно, вас это все спросила, чтобы у вас был стимул было понимание для чего вообще вы в этом бизнесе потому что а, это не работа где у вас будет начальник где у вас будет будильник понедельник да и вы будете точно знать что вам нужно а, сегодня а, идти на работу что-то там делать свои дела да и в конце месяца вы получите там свои 30 тысяч это бизнес Здесь вы предоставлены, можно сказать, сами себе, да, здесь полная свобода. Вот для начала это кажется круто, вау, да, свобода. Я об этом мечтаю, да, только не хочу будильник, не хочу начальник. А с другой стороны, когда этого коснешься уже, да, очень бывает многим трудно себя организовать. Вот. И поэтому самое вот здесь такое важное, да, это суметь себя, поставить себе цель и понимать, что вы хотите, для чего вы вообще все это будете делать. А потом уже разобраться, в чем вообще смысл бизнеса, да, то есть, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Вообще, любой бизнес, вот какой ни возьмите, это создание товарооборота. То есть мы продвигаем, вообще люди в мире продвигают либо товары, либо услуги. Третьего не дано просто вот. Если взять именно бизнес, да, я не говорю сейчас наемную работу, а именно бизнес. Света пишет, что не хочет на работу выходить. Но скоро ты эту проблему решишь, я думаю. Я знаю точно, это точно. Не проблема, а задача, да? Так правильно говорить. Ну, поехали дальше. Итак, мы с вами уже а, начали говорить, что любой бизнес – это товарооборот. И, соответственно, чем больше товарооборот у вашего бизнеса, тем больше будут ваши доходы. Согласны? Я думаю, тут ну, без вариантов, да, ведь? И мы тоже делаем товарооборот. То есть наша задача тоже создавать товарооборот. Что именно мы предлагаем, да, то есть наш интернет-проект? Это такая, знаете, когда человеку говоришь, вот я спрашиваю у людей, да, что если бы у тебя был свой магазин? Люди такие, знаете, сразу воодушевленные становятся, классно, здорово, да, там свой магазин, что-то свое, отлично вообще. То есть вот вы сами как считаете, что если бы у вас был свой магазин, вы хотели бы иметь свой магазин? Вот мы вам предлагаем как раз стать владельцем своего интернет-магазина и не просто его развивать, да, один магазинчик, а развивать целую сеть магазинов. Почему именно сеть, я скажу дальше, но для начала давайте объясню. То есть, во-первых, всех интересует, да, что за магазин. Магазин может быть автомобильный, да, можно продавать автомобили, а можно продавать продукты питания, да. У нас товары повседневного спроса, то есть это то, чем люди пользуются каждый день. Это средства личной гиены, все люди чистят зубы, согласитесь со мной, да, «Никто утром не выйдет из дома, не почистив зубы. Женщины не выйдут из дома, не накрасив губы помадой, не воспользовавшись тушью, не пшикнув себя любимыми духами, да, туалетной водичкой. Мужчины все практически бреются. Да? И поэтому товар, который мы продвигаем, это действительно востребованный продукт всегда, в любое время года». В празднике это особенно востребованный товар, да? но даже если не праздничный день, как говорится, не сезон, да, все равно люди будут мыться, зубы чистить и так далее. Также у нас есть линейка wellness, и, то есть это продукты питания. Какие плюсы при открытии интернет-магазина? Вам не нужно арендовать помещение. Да? то есть Вам не нужно, во-первых, вот эти вот все заморочки проходить, так да? обычного предпринимателя, традиционного, да, вам не нужно искать сотрудников, не нужно платить им зарплату, не нужно заниматься поиском поставщиков, заниматься доставкой, бухгалтерией. Да? Всем этим занимается компания партнер, с которой мы сотрудничаем. Это компания Replay, я думаю, вы все прекрасно знаете. И что вам необходимо делать? Вы, ваша задача создавать сеть покупателей. И партнеров то есть организовывать товарооборот для компании делать это можно как через интернет так и офлайн, да но ну, раз у нас интернет проекта большинство в большинстве будем говорить сегодня именно про интернет но также конечно можно работать и офлайн вживую и соответственно с этого товарооборота который вы организуете вы получаете процент какой процент тоже дальше поговорим но сначала я уже затронула тему сети, да, я вам говорила, что что если бы вы стали владельцем своего магазина, и не просто магазина, а целой сети, да, почему именно сеть? Ну вот сами подумайте логически, да, у кого больше товарооборот? У какого-то магазинчика одиночки, да, который вот просто продуктовый у вас возле дома, да, либо у сети магазинов, например, «Магнит» или «Пятерочка», или «Гипермаркет Ашан» да, в больших городах есть. Естественно, у сетевых магазинов, да, таких как «Магнит», «Пятерочка» и так далее. И, соответственно, если больше товарооборот у вас, у вас, соответственно, и доход больше, да, чем от одного магазинчика. То есть сети сейчас действительно везде. И… Люди даже некоторые не подозревают, что они имеют дело с сетевыми компаниями, да, заходя, например, в Макдональдс или заходя в аптеку, или приезжая отдыхать в один и тот же отель постоянно, да, в разных странах. То есть сети сейчас действительно везде, это бы это действительно очень прибыльный бизнес. То есть когда у вас сеть, а не что-то одно. И вот Света тут уже пишет. Ответ на мой вопрос, который я еще не успела задать, потому что уже знает мою презентацию, да. И что вы бы сделали в первую очередь, если бы у вас был свой магазин? То есть я так спрашиваю всегда, потому что хочу провести параллель. То есть люди сейчас уже начинают перестраиваться потихонечку да, на интернет, и что в интернете можно зарабатывать. Но все-таки мышление у нас все еще пока... А, больше офлайн, да, вживую? Я там маленечко про другое спросила, ты не так поняла. Ну ладно, давайте дальше поедем. А, и людям как-то проще воспринимать именно вот когда объясняешь на примере обычного магазина. Вот представьте, что у вас э, не магазин Арифлейм, да, а просто магазин косметики. Предположим, да, вы открыли магазин косметики. Вот что бы вы сделали, если бы вы открыли свой магазин? То есть, во-первых, как правильно Света написала, да, стала бы сама потребителем продукции своего магазина, да, то есть покупала бы сама у себя. И второе, стала бы рекомендовать другим людям покупать в моем магазине. В первую очередь я бы знакомым рассказала, да, естественно, потому что ну, если... Я открыла магазин, почему бы мне не рассказать об этом знакомым? Пусть они покупают у меня, я им буду скидки делать, да, у меня разные акции будут проходить, им будет выгодно, мне будет выгодно, да, товарооборот будет расти. И, соответственно, таким образом будет расти у вас товарооборот в вашем магазине, в обычном, вот офлайн, да. И вы будете получать прибыль от товарооборота. Теперь просто проведите параллель с, с офлайн на онлайн. То есть. У вас не офлайн-магазин обычный, который вот стоит где-то в доме, да? вы арендуете помещение, все вот эти вот головные боли на вас свалились, вам нужно искать продавца и так далее. Это все отбросьте, и вы переезжаете просто в интернет. То есть у вас есть личный кабинет, у вас есть интернет-магазин, вход в него да, через личный кабинет. И полный ассортимент продукции, который вы также можете покупать для себя и можете рекомендовать другим людям покупать в вашем интернет-магазине. Вы точно так же делаете товарооборот для этого интернет-магазина своего да, и получаете прибыль. То есть понимаете, в чем суть? Да? То есть если у вас есть свой магазин, вы, естественно, не будете ходить в чужой и покупать те продукты, которые продаются у вас. правильно, Вы будете покупать их у себя. И будете рекомендовать другим людям тоже покупать у вас. И теперь просто давайте маленечко расширим. Я говорила уже сегодня про сети, да, что если у вас будет не один магазин, а целая сеть. И причем эта сеть может быть неограничена. То есть не обязательно там 10-20 тысяч, да, у вас может быть 10 тысяч магазинов. Неважно. Вот сколько вы сами. Захотите, столько и будет. Да? Сколько вы пригласите людей, столько у вас и будет этих филиалов. То есть каждый человек, который регистрируется в компании ReFM, через вас, да, которого вы регистрируете, он получает свой интернет-магазин, и, соответственно, это партнер вашей сети, ваш, который относится к вашей сети интернет магазинах Понятно это? То есть, что если у вас не один магазин, а целая сеть? Вы точно так же продолжаете покупать у себя, но вы, развивая сеть интернет-магазинов, получаете прибыль не только от своего интернет-магазина, но от всей сети, понимаете? От всей сети интернет-магазинов вы получаете прибыль. Это гораздо выгоднее, чем иметь просто свой интернет-магазин, например, показывать каталог, да, Uh, у вас там делают заказики небольшие, и вы имеете эту небольшую разницу между ценой каталогой и своей ценой. Uh, гораздо выгоднее, когда у вас зарегистрирована под вами целая команда, она делает заказы для себя через свой интернет-магазин, да? этот товарооборот весь суммируется в общий групповой, то есть uh, групповой товарооборот, да, и... А вы получаете процент уже со всего товарооборота вашей сети. Вот это было понятно? Ребят, напишите, пожалуйста, в чате плюсиками. Или да, напишите, или нет, напишите, если вам непонятно. Вообще-то вот это вот суть, принцип. Так, вижу да, вижу плюсики. Минусов пока не вижу понятно хорошо поехали дальше значит насчет э, выбора партнера я уже сегодня начала говорить с того что компания 50 лет и что это надежный партнер и повторяться уже не буду да я просто скажу несколько буквально фактов э, про компанию Reflame. это компания у которой по всей во-первых э, если взять только Россию, да, более 4000 офисов только по России. Представьте, какие это масштабы. Здесь нет финансовых вложений, то есть сейчас даже новичок если регистрируется, он регистрируется бесплатно при заказе на 1000 рублей, сразу имеет скидку 20%, то есть вместо 1000 платит 800 рублей, да, и плюс еще доставка у него бесплатная. Вообще здорово. Официальный доход через банк, если мы говорим именно про бизнес, а сегодня мы именно про него и говорим, да? то есть никогда вы просто имеете эту скидочку, да, разницу между ценой каталога и своей ценой, а именно когда вы уже зарабатываете а, хорошие деньги и а, доход идет выплачиваться через а, расчетный счет предпринимателей, то есть открывается индивидуальное предпринимательство ИП. И доход перечисляется каждые 3 недели по итогам каждого каталога. То есть это 17 раз в году плюс премии. Вот недавно, кстати, мы поздравляли Свету Баландину да, с закрытием звания директор. И уже по итогам прошлого каталога получила Света, помимо дохода да, за каталог, премию 1000 долларов за закрытие звания директор. И плюс по итогам этого каталога ты, Свет, получаешь 50 тысяч я правильно же говорю? Ты же по итогам этого каталога получаешь. По программе, которая идет сейчас для новых званий, 50 тысяч получают еще сверху за то, что успела закрыть новое звание именно в этот период. Поэтому, ребят успевайте, да, сейчас э, такие условия, что, ну, грех не воспользоваться. А по поводу того, что... Э, по поводу вообще известности бренда да как вы считаете надежнее работать с брендом который всем известен который у всех на слуху или который только-только начинает развиваться как вы считаете напишите потому что ну, бывает много таких знаете сетевиков которые работают начинают работать в новых каких-то компаниях и говорят что у нас новая компания так далее да пойдемте к нам, мы сейчас захватим рынок, <свят> вот. естественно, да, с известным брендом, во-первых, работать комфорт, не потому что уже налажен сервис, да, уже, ну, отработана система, просто бери и делай, да, а во-вторых, это опять же надежно, то есть это уже проверено временем и действительно люди знают, люди знают качество, люди знают, что действительно хороший продукт, поэтому компания рифм по крайней мере все знают что это компания которая производит качественную косметику не все знают еще про у нас но все знают что косметика в рекламе классная это возможность создать международный бизнес так как компания работает в более чем в 60 странах мира и вы можете работать в любой компании где вы знаете с любой, с любой страны где вы знаете язык знаете китайский работайте в китае вот, поэтому здесь вы не ограничены только своей страной и еще что очень важно да это бизнес который передается по наследству то есть ну даже просто перенесите это на свою обычную работу на которую вы сейчас работаете есть у вас такая возможность передать по наследству вашу должность ребенку это первый вопрос да? Ну, только -то по блату у нас надо передается, там, в известных каких-нибудь организациях больших, да, и то, если вы большая шишка. А это первый вопрос, да, есть ли такая возможность. А вторая, второй вопрос, это вообще ну надо, нет вашему ребенку? Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок работал там, где вы работаете? И... Третий вопрос. Хотел бы ваш ребенок работать там, где вы работаете. Да? А бизнес, который вы можете здесь построить и передать по наследству, он может работать даже если ваш ребенок не будет дальше продолжать развивать этот бизнес. Вы можете сделать здесь пассивный доход, и ребенок может будет получать все равно дивиденды, можно так сказать, да? даже не занимаясь этим. Давайте еще раз с вами повторим, что конкретно надо делать. То есть вообще суть очень простая, ну вот просто как дважды два, да. Два простых действия. Что надо делать? Первое – это поменять обычный магазин, где вы раньше покупали шампунь, мыл, пасту, женщины помаду, мужчинам обычно женщины покупают, сюда там, пену для бритья, туалетные водички. И так далее. Средства личной гигиены поменять э, этот магазин на свой интернет-магазин компании Reflame. Просто покупать для себя продукцию через интернет, а не обычный магазин неизвестного качества, да, еще. Э, и, соответственно, просто выработать привычку вот эту вот, что я бываю, бывает, знаю, бывает очень э, сложно некоторым новичкам. Э, изменить своим любимым продуктом да они говорят у меня вот есть там любимый продукт я не буду пользоваться этом вашими кремами для лица потому что я покупаю в каком-то магазине вот никто не говорит что нужно кардинально менять просто начните пробовать всегда можно подобрать для себя то что вам понравится то чем вы будете пользоваться да но если ваш прям вот тут крем вообще супер купер и никак вы вообще не можете без него обойтись, пожалуйста, покупайте там. Но все, что возможно заменить, вы заменяете. Но ну, я точно знаю, что со временем все равно поменяете полностью на интернет-микадин потому что так происходит со всеми, даже с теми, кто... Ну вот прям говорят, у меня аллергичная кожа, да, и я никак не могу изменить. Просто надо пробовать. И второе, что нужно делать, да, это приглашать людей, неважно, знакомых, незнакомых, да, оффлайн или онлайн вы это будете делать. Ваша задача донести суть до любого человека, да, то есть кого вы приглашаете, вам важно донести суть, что нужно делать. А ему нужно делать то же самое, что и вам. То есть это бизнес... Как два же два, да? бизнес-дублицирование. Что делаете вы сами, научите этому делать другого человека. То есть вы поменяли магазин обычный на Reflame, и ваша задача – объяснить другому человеку, что ему тоже будет выгодно поменять обычный магазин на Reflame. Таким образом, смотрите, что очень важно понять, что вы не продаете косметику, да. Вы не продаете продукты питания, там, wellness, витамины, да. Вы не продаете аксессуары, вы ничего не продаете. Вы просто… Организуете процесс покупки. Люди сами покупают для себя нужные им продукты. То есть они заменяют покупки обычного магазина на свой интернет-магазин. Да? Они это делают регулярно, потому что у нас каждый месяц заканчивается шампунь, зубная паста, мыло, ребенку витаминки, да, себе витаминки. Это каждый месяц заканчивается. И люди все равно приходят в магазин, покупают когда им это надо, да, а, а таким образом организуется товарооборот в вашей сети, потому что вы пригласили этих людей. Система все это учитывает. И, соответственно, получается доход в виде процентов от товарооборота в вашей сети. Вот, вообще суть понятно, вот смотрите, 1, 2, 3, да, 1, поменяли магазин, 2, приглашаете людей делать то же самое, поменять магазин. 3, таким образом организуется товарооборот с которого вы получаете проценты. то есть просто как вот 1 2 3 очень просто по поводу того какой будет доход да это зависит от того на что на чем вы сфокусируетесь да если вы сфокусируетесь на том чтобы приглашать людей на скидку и просто покупать для себя да и к вам придут люди которые просто будут Покупать для себя. Если вы сфокусируетесь на том, чтобы людей приглашать на скидку, да, и будете им говорить о том, что в реквейм можно покупать для себя и экономить, вы получите один результат. Если вы будете людей приглашать на бизнес, вы получите другой результат. Вот посмотрите, в чем, какая разница у вас получается, да? Если приглашаете людей просто на скидку. Ну, говорите, ну, поменяй магазин на «Ориквен», да, и просто покупай себе шампунь и мыло, да, вместо обычного магазина. А люди, что они от вас слышат, то они и делают, понимаете. Вот если вы им будете говорить, что ты можешь покупать на 500 рублей для себя, да, они будут покупать на 500 рублей. Если вы им будете говорить, что тебе выгодно делать 150 баллов, они будут делать 150 баллов. Поэтому, на чем вы сфокусируетесь, то вы и получите. Посмотрите, пример. например, если вы будете на скидку приглашать, да, пригласили, например, 100 человек таким образом, не лично вы, а вы, например, просто пригласили 10 человек, эти 10 человек пригласили еще 10 человек, да, у вас получилась команда из 100 человек уже, и каждый сделал заказик на 200 рублей, шампунь ему его купил. Да? Товарооборот у вас со 100 человек в команде всего лишь 20 тысяч рублей. Но ну, ваш доход в среднем 10%, это 2000 рублей с такого товарооборота. Если, например, вы, Тысяча человек у вас организовалась команда, таких, которые просто будут покупать для себя. Вы им так сказали, да, что можно покупать для себя, просто экономить. А, товарооборот составит с командой тысяча человек 200 тысяч рублей за каталог. Ваш доход составит 20 тысяч рублей. Нормально? Вот такой доход 20 тысяч устроит кого-то устроит, да? Кто-то скажет, ну нормально, мне 20 тысяч, хорошо, да я на, на работе столько не получаю. Если я буду бритен 20 тысяч получать, то вообще здорово, да? А дальше смотрим. Либо вот если вы сфокусируете на том, чтобы приглашать людей именно на бизнес, и вы объясните людям, что а, выгодно покуп, не просто покупать для себя, да, выгодно а, именно приглашать людей зарабатывать. И хоть у нас. А, Новички, может быть, еще не знают да, про 150 баллов, что выгодно делать именно столько. Но 150 баллов – это примерно около 6 тысяч рублей. Но здесь мы взяли среднюю сумму покупки, потому что не каждый человек, который придет в команду на бизнес, он до конца этот бизнес сделает, можно так сказать. Да, Кто-то останется просто потребителем. И поэтому в среднюю сумму мы взяли здесь 3000 рублей, то есть заказ на 3000 рублей. Те же самые 100 человек, как мы рассматриваем в первом варианте, да, сделают товарооборот уже 300 тысяч рублей. Ваш доход в среднем будет 30 тысяч рублей. А если у вас будет команда из тысячи человек, которые хотят зарабатывать, да, то ваш товарооборот будет 3 миллиона рублей, а ваш доход в среднем 300 тысяч, в среднем 10% возврат от от товарооборота вот сейчас кому-то я понимаю прекрасно что это кажется нереальными цифрами есть такое напишите в чате кому кажется что 300 тысяч заработать в рекламе это нереально но просто вот видите то да, что здесь ничего как бы лишних нулей здесь не пририсовано да вот просто простая математика что умножаем и выводим 10%. Да? То есть лишнего никто здесь ничего не подрисовал. Это простая арифметика. То есть, если вы делаете товарооборот с командой 3 миллиона рублей, вы получаете такой доход. Если вы делаете товарооборот 200 тысяч рублей, вы получаете другой доход. Да? То есть, простая математика. И сделаете вы такой товарооборот с командой, или не сделаете, будете думать, да, что это невозможно, это нереально. Это зависит только вот того. Вот от этого, да, и все. От того, что у вас в голове, какие мысли, как вы настроены. Поэтому хотите, сделайте, да, не захотите, не поверите, не сделайте, никто вас не заставит. По поводу дохода очень часто спрашивают, да, официально ли это, куда, как выплачивается. Да, хоть я эту же тему сегодня немножечко затронула, но я покажу просто вот на слайде буквально. Когда у вас доход небольшой, он выплачивается на регистрационный номер, на ваш, который вы получаете при регистрации. И если у вас, например, сумма вашего дохода составила за предыдущий каталог, ну пусть 5000 рублей, да, а вы делаете заказ в будущем каталоге, например, на 3000 рублей, да, то вы этими деньгами заработанными оплачиваете частично свой заказ до 60% уходит на заказ. Оставшиеся деньги, вот, например, 5 вы заработали, 3, э, на, 3 тысяч, на 6 тысяч делали заказ, вы примерно 3 тысячи, я вас запутала, да? Я хотела сказать не 3 тысячи заказ, а 6 тысяч заказ, если на 150 баллов делаете, да? 60% оплачивается, это примерно, ну, около 3-4 тысяч, да? И, э, Оставшиеся деньги от 5000 вот этих вот остаются у вас на вашем номере регистрационном. По итогам следующего каталога у вас снова какая-то сумма на номер набегает. Да? То есть сколько вы заработали, опять вы видите на самом регистрационном номере. И приплюсовывается та сумма, которая у вас осталась неиспользованной. Таким образом вы этими деньгами можете, когда у вас небольшой доход, частично оплачивать свои заказы. Остатки у вас будут суммироваться с будущими доходами, да? то есть никуда ничего не девается, нигде ничего не сгорает, деньги не электронные, они нормальные обычные деньги, просто пока вы их видите в личном кабинете, до тех пор, пока вы не решите сами открыть индивидуальное предпринимательство, заключить в компании договор возмездного оказания услуг и открыть счет в банке, получать деньги через счет на счет в банке. Мы рекомендуем это делать на уровне, ну, примерно 22 процента да, можно пораньше конечно но если вы сами этого хотите потому что мы работаем в соответствии с законодательством платим налоги пенсионные да и если у вас зарплата 3000 рублей доход до да, вариваем 3000 тысячи рублей вам нет смысла открывать ИП, п платить государство налоги и пенсионные которые будут больше чем ваша чем ваш доход да естественно поэтому открывать ИП и расчетный счет в банке выгодно именно на уровень дохода хотя бы от 15 тысяч рублей. Это понятно, ребят? То есть доход официальный, деньги реальные, не электронные. Потому что очень много компаний, которые работают, вроде бы как, знаете, ну, легально все хорошо, да, но деньги получают через Киви кошелек. Никакая налоговая этого не видит, естественно, да, никакие пенсионные фонды тоже этого не видят, то есть э, не, неизвестно, какая гарантия вообще вашего будущего, да, хотя сейчас, в принципе, на пенсию никто особо не надеется, но все равно э, это не совсем нормально, когда вы получаете деньги, которые не видит налоговая, это ненормально, то есть радоваться этому не нужно. И еще хотела сказать про систему построения команды. Я думаю, вы уже ее знаете, потому что ее обычно спонсоры объясняют при регистрации, да? Это система построения цепочкой, то есть регистрации проводим в одну цепочку друг под друга. Неважно, кто пригласил человека, все равно мы регистрируем новичка под последнего человека в цепочке, но все равно тот новичок, которого вы пригласили лично, да, он учитывается вам как лично приглашенный новичок, хоть он и будет последним в цепочке. Может быть, часто непонятно для новичков, да, но у нас бывают различные акции рекрутинговые, да, там на подарки, на бонусы различные. И если вы лично приглашаете новичка, вам это зачитывается для акций и бонусов. А новичка все равно вы вырегистрируется всегда под последнего. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы каждый новичок быстрее выходил на процентные уровни а, и таким образом а, рост по карьерной лестнице. Да? А, согласитесь, что гораздо быстрее можно выйти на нужный уровень, если регистрируют в одну цепочку всем вместе, например, там, в пятером или в десятером, да, чем если вы будете это один делать. Вот вы будете один строить цепочку целый год, да, а в пятером это можно сделать буквально за несколько месяцев, в десятером вообще еще быстрее. Да? То есть вот поэтому и строим как раз цепочкой, потому что это выгодно всем, кто в цепочке. да. То есть и вам, потому что это в любом случае под вами люди находятся. Да? И вы таким образом новичкам помогаете как можно быстрее выйти на более высокий процентный уровень, начать зарабатывать. Поэтому если у вас, например, вот вы только начинаете, и у вас будет а, наметиться первая регистрация, да, вы ни в коем случае сами не проводите эту регистрацию, а свяжитесь обязательно с своим спонсором, он вам скажет, под кого регистрировать нужно человека, чтобы он оказался в вашей команде, в вашей цепочке. Ну и еще немножечко приятным. В Арифлейм не только все официально и... Надежно, да, но еще и классные есть дополнительные бонусы. Помимо дохода в 17 раз в году, да, есть еще премии и э, путешествия бесплатные. Начиная с уровня директор, вы получаете по закрытию звания, единовременную выплату премию 1000 долларов. Помимо дохода, да. Э, за закрытие звания старший директор это когда вы сами э, директор, да, и у вас еще есть э, группа, которая дает товарооборот 7500 баллов бонуса в каталог. Это премия 1500 долларов. Золотой директор это когда вы помогли двум людям выйти на уровень директора. Вот а, сравните опять с обычной работой, да, а, вам было бы выгодно, чтобы кто-то с вашей работы начал зарабатывать как вы или больше вас. Вы вообще в этом заинтересованы, нет? Каждый работает за себя, согласитесь, да, у себя на работе, за свою зарплату. Бывает, еще и подставляют даже, да, на некоторых предприятиях. А вот здесь все наоборот. То есть здесь вам платит за то, что вы учите людей зарабатывать. Чем больше в вашей команде зарабатывающих людей, тем больше ваш доход. И вот красным то, что здесь выделено цветом, да, это только премии, дополнительные к доходу, за каждое новое звание. То есть, ну, вы здесь прекрасно видите, зачитывать не буду, да. Ну вот цвета пишет, середина как раз бриллиант. Но это не середина, на самом деле, лестницы успеха, потому что здесь не вся лестница успеха. Здесь только до исполнительного директора. У нас лестница заканчивается бриллиантным президентом. Вот, поэтому и здесь указан средний месячный доход. Вот для себя просто определите, какую, какой доход вы хотели бы иметь в месяц, чтобы иметь возможность платить то, о чем мы с вами говорили в самом начале, мы говорили с вами про мечты, да, я вот сейчас слайдик включу, то есть просто вернитесь к началу, о чем мы с вами сегодня в начале говорили, да, и посчитайте, сколько вам нужно денег для того, чтобы воплотить то, о чем вы мечтаете в реальность. Посчитайте, сколько вам нужно, чтобы закрыть какой-то кредит который у вас висит да? сколько вам нужно чтобы погасить ипотеку сколько вам нужно чтобы переехать в новую квартиру сколько вам нужно чтобы каждый год ездить отдыхать там 1 2 три раза в год сколько вам нужно чтобы оплатить обучение детей да сколько вам нужно чтобы здоровье сами заняться то есть все это просчитайте и определите какой доход вам нужен по маркетинг плану oriflame вот поэтому да и Затем уже нужно э, составить план, что вы будете делать каждый день для того, чтобы это получилось в результате. План вы составляете уже со своим спонсором, да, и э, в принципе спонсор, он вам как раз и помогает в его достижении. Потому что на первых порах, когда вы еще новичок, вы ничего сами не знаете, не умеете, как к людям идти с какой стороны подъехать, да, вам спонсор на всех этапах помогает. То есть здесь очень важно, что вы не один работаете, вы работаете в команде. Всему обучает, причем бесплатно. Поэтому не надо думать, что... Не надо усложнять, да, не надо думать, что у меня получится или не получится. Просто начните делать, и тогда результат вы увидите. Если вы будете думать, что «а вдруг не получится», да, или «а вдруг а вдруг вот так, а вдруг вот, ну, вот так просто и будете сидеть ни с чем, и просто думать, а вдруг, да, просто начните, начните делать, и тогда увидите результат. Вот на сегодня у меня вся была суть, суть работы в проекте, да, вообще все просто, опять же, как 1, 2, 3, повторяюсь, да, меняем магазин, приглашаем людей делать то же самое, Организуем товарооборот, получаем с него Все просто, ребята. Просто не усложняйте. Вопросы какие-то есть? Так, я запись отключу.